С большой буквы настоящий артист, профессор кафедры режиссуры, театрализованных представлений, мастер курса режиссуры эстрады, народный артист России, Кия Гагуа. Ваши аплодисменты. Какой сегодня замечательный праздник! Здравствуйте, как вы очаровательны, красивые. Дай Богу здоровье, побольше! Юрий, я тебя поздравляю, с юбилеем! Здоровья, счастья, любви, красоты, процветания. Отличного настроения, ура! Юр, дорогой, вот, вот это вино делают в Грузии, это вино э, в горах делают, всего лишь тысячи штук, понимаете? Вот тут серия написана, я не знаю, какой она номер. Вот и да, со своей супругой, вот давайте поаплодируем, дорогие мои. Итак, дискотека 20 века, хит парад! Поехали! Громче. Музыку слиму, Еще громче. Хип-парат, хип -а песни века все подра. Хип-парат, хип-парат. Дискотека двадцатого века. Москва золотоглавая. Звон колоколов. Чудыша водная А-ра, аромат пирогов Гранцетки бараночки Словно лепят лисадочек Ой, ликони залетые Слышно ты с калучками Татчанка, растопчанка Это наша лопути краса Ты зачухонила всю ночь в малину и в дальний путь а, на поле года Пора и дорогу. Вон, есть, по дорогу Какие-то полне, скваку, не крат Едем yes. друзья в дальних края Скордух там должны на тормозах Пусть отсюда на на вечернем сеансе В небольшом городке, от а в Самаре корабле Напела песню актриса на чужом языке Это девушка, меня смутила, радила сердце и покой взяла. Мы вам часто сказать хотим, На девчонок мы больше не глядим, Потому что на девчонка девчонок По статистике те не Неплохо очень имеет причины, Гораздо хуже с другой стороны. Голубая луна, голубая голубая, Я не устал, я снова и строга. Пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, ты пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока, Штроуэлэн, таки науки, Сдела пресс, стоп-долбави. О любви немало песен сложено, И сложена, я спою тебе, спою еще одну. Зайка моя, я твой зайчик, Ручка моя, я твой пальчик, Рыбка моя, я твой глазик, Рыбка моя, я твой тазик. Зайка моя! На поляне траву Зайке полночка си И при этом обливали Странные слова Давай закурим, товарищ Побой И все твои чали под тёрною И еще душено ведет, весь а не разные, если страстные, если куча и прекрасные, как люблю я вас, как пою я вас, хочу слышу, вас не последний раз Все Спасибо, спасибо, как вас тренировали.